Птица парит в небе И за собой нежно манит Ввысь улететь в небо За облака и туманы Хоть на мгновение птицей свободной станет Будем летать сложно спиной Сердце чаще забилось Я парю над землей Моя мечта Осуществилась Я